новая технология позволяет быстрее и дешевле записать видео урок ведь а, слайды вашей презентации с powerpoint оставляется видео автоматически вы можете на них что-то показывать и у них автоматически вырезан фон а, следующий слайд вы включаете обычным кликером при этом этим же пультом я могу начать и остановить съемку и это видео снято полностью без монтажа этим же кликером я могу включить или выключить презентацию а также с помощью этой видео вы можете а, рисовать на стекле. Например, желтым или синим. При этом я могу включить назад презентацию и прямо на ней что-нибудь нарисовать. Оставляйте заявку на нашем сайте. Используйте новые технологии для онлайн-обучения.